Допустим, к этой, к этой системе 3D я отношусь очень и очень положительно, потому что можно избавиться от какого-нибудь шлака, на котором и я перестал, ну или вы перестали играть, либо тот танк, который ну просто ни о чем, и он просто он стоит в ангаре, пылится, и толку от него нету. Но тут надо также понимать, что вам придется заплатить половину стоимости фактически, а, точнее вы будете сдавать танк за половину его стоимости. Соответственно, и будете очень много доплачивать в голде, и прежде чем сдать танк, подумайте, а стоит ли его менять или не стоит. Потому что у нас намечаются там, перебалансировки всякие, апы, нефов уже нету прям танков, но апы намечаются. Поэтому задумайтесь, прежде чем что-то обменять. Ну, из моего личного опыта и владения многих премов, я хотела поделиться, на какой прем я бы вам советовал обменять свой слопочный танк. Ну, давайте возьмем для начала шестой уровень. Допустим, здесь на шестом уровне я бы посоветовал только два танка к покупке. А, первый танк это Кромвель Б, соответственно, я считаю его очень и очень хорошей машиной. Ну и есть еще один танк, которого у меня нету, это т 3485 м Этот танк я тоже советую, так что на шестом уровне есть только два танка, которые можно приобрести. Ну и, ой, чуть не забыл два Три танка Type-64, я считаю, одним из лучших э, премиум ЛТ-шек э, вообще в игре и на шестом уровне, уровне в частности. Поэтому я его очень советую. Кстати, у нас скоро выходит польская ветка, но пуделя я бы вам не советовал, кстати, на днях э, будет видео. Пудель я не советую приобрести, если честно. То что есть три танка на шестом уровне, это Type-64, Кромвиль-Б и, соответственно, т 3485 85 Остальные танки можно сдавать и даже не рассматривать к покупке. Если посмотреть на седьмой уровень, то по крайней мере из того, что у меня есть, я бы лично посоветовал вам приобрести Крупстера. Очень интересная машина, неоднозначно, где на канале можно найти у меня видео, я по ней рассказываю. Интересный аппарат, это единственный аппарат на седьмом уровне, который я бы просто порекомендовал взять. Но еще раз к выбору этого танка надо пойти, подойти очень внимательно, более подробно, может, кстати, посмотреть на видео, я там все рассказываю. Вот, по остальным танкам тоже не советую. Кстати, очень интересный вариант это сдать э, вот этого красавца, кто его получил, еще не успел по каким-то причинам сдать по трейдингу. Я бы лично от него избавился и взял что-нибудь хорошее. Вот, если перейти к восьмым уровням, то тут, конечно, выбора гораздо больше. Но все равно не так уж и много из того, что ее можно у нас приобрести. В первую очередь я бы посоветовал приобрести этого такого красавца. Это WZ-121FT. Очень классная машина. Есть какая-никакая броня что-то рикошетит. Ну, рикошетит. Пушка очень хорошая, комфортная в плане игры. Ну, сведения там не очень. Ну, прям не шик, конечно, но играбельно. На близком расстоянии тоже играбельно, в отличие от большинства ПТ-шек, которые просто, ну, ни о чем вблизи. Эта ПТшка, она и динамичная, и быстро крутится, и закрутить вас будет не так-то и просто. Поэтому ее рекомендую. Следующий по бы я, конечно, стрвс с 1 но с маленькой оговоркой, не каждому зайдет ПТ-режим. Поэтому подумайте, прежде чем ее взять. Но тоже танк достойный, очень хороший. Если посмотреть на СТ который можно приобрести, то лично я посоветовал бы вам приобрести, э, э, так, вся секунда, Риволизе. Тоже очень интересный аппарат. У него есть хорошая альфа, конечно, броня как бы ни о чем, и силы как бы высокие, но фармить за счет своей альфы он может. То есть из эстэшек я бы его порекомендовал. Так бы пока, так лично для мнения, ну, очень хороших эстэшек очень мало. Из тех, что можно по трейдингу. Ну вот революзе я бы взял на вашем месте. А еще есть э, два танка, которые можно рассмотреть как вариант. Это лично для меня, это Т-54 первый образец. Это лично для меня. Но я считаю, что его надо еще апать, и поэтому сильно я его не рекомендую. Но задуматься тоже можно. Как бы броня уже, броня на уровне есть, конечно, неплохая, но вот динамики не хватает и пробитие я бы тоже немножко поднял. Ну, сильно говорю, я не рекомендую, но можно рассмотреть, по крайней мере. Револизе можно и по пробитию, и по альфе можно взять. По поводу FV4202, только в том случае, если вы можете играть. Вот низкая альфы. у него как бы альфа низкая, но скорострельность хорошая и башня более-менее крепкая. Потому что вот это только три танка, которые можно рассмотреть. И то вот революзе да, а ФВ и первый образец задуматься. Если посмотреть на тяжи, то из тяжи я бы порекомендовал, наверное, только два танка. Это АМХ МЛЕ-49. И черт возьми, это мои личные мнения, да, которые <coughs> танки, я считаю, можно взять. Это мл 49 какое-никакое, но лобовое бронирование есть, хорошие углы неплохая динамика я бы его порекомендовал взять ну, играть от горки от рельефа очень удобно ну и к своему кстати, удивлению недавно начал опять покатывать на этом танке это Лева. Лева в последнее время меня почему-то очень сильно удивил, я бы данный танк действительно порекомендовал бы вот я всегда раньше говорю что нет нет а в последнее время, кстати, незадолго до вот этого трейдена покатал и считаю, что данный танк достоин находиться в ангаре. Тоже два танка, которые я это Лева и АМХ МЛЕ 49. Вот как-то так. Но если говорить про те танки, которые стопроцентно можно взять, это вот ВЗ-120 и с 1 Вот это я прям вот за эти танки я прям вот ручаюсь. А вот все остальном э, стоит немного задуматься. Еще раз напоминаю, МЛЕ. Ревелизе, Лева, ну, возможно, ФВ. Возможно, ФВ, но альфа там очень маленькая, поэтому стоит задуматься. Ну и тоже первый образец. Вот как-то так. А насчет того, что можно сдать, я бы лично в первую очередь избавился. Это от ВК. Я, кстати, на нем, как видите, вообще не играю. Мне данный танк не зашел. Мне он не понравился. Я и в обзоре делал, и что танк не очень. Поэтому от этого танка я бы, честно говоря, даже всего Альфой и всем остальным, я бы от него все-таки избавился. Также так я избавился, наверное, от пилота. Тоже не очень танк. Ну и от всех остальных танков я бы, честно говоря, избавился и взял бы именно вот те танки, про которые я вам говорил. Ну, по крайней мере, из тех, что сейчас в данный момент возможно у нас приобрести. Ну, естественно, я бы не избавился от КВ-5 никогда. Кстати, жду его перебалансировки. Но это уже совсем другой разговор и для другого видео. Надеюсь, вам понравилось. Вы со мной согласны или не согласны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А к тем, кто еще остались, я бы хотел поговорить в общем о танках 8 уровня. И сказать, что нравится мне лично, что не нравится. Уже не относясь а немножко к трейдину. Это понятно, что нельзя приобрести. Первый образец я уже сказал, мне танку, мне лично танк зашел, но все-таки, я считаю, его надо немного апнуть. По поводу мутса, мутс довольно-таки неплохой аппарат, это такая альтернатива CDC. Вот этому мутс стоит приобрести только в том случае, если вы хотите качать ветку немецких танков. Вид, конечно, у него интересный, но он... Ну, то же самое, как и CDC, но немножко брони и урезана динамика. Вот тоже CDC, только немножко подрезана динамика, и за счет этого немножко накинута броня. Брони, конечно, немного, но башенка иногда что-то может танкануть. ВК-шку однозначно продать. Лёву можно уже рассмотреть после апа по приобретению. Так, ну, Яга-88 не очень сейчас играбельно. по мне лично, хотя мне танк очень нравится. Першинга, мне никогда не нравился Першинг, вообще не, Я никогда не говорю, что я хочу его брать Брат, брат он нравится, мне не очень Пилоты я бы, честно говоря, сдал а, Кстати, я сдал бы также Т-95Е2 Который по реферальной программе Однозначно избавился бы М46 Паттона Корейского, даже не рассматриваю Слопочный танк Три четверка уже у нас Устарела Вообще никак не играбельно так, ну, ELC, блин, если бы можно было, много народа бы его взяли. Революзей уже упоминал, что можно приобрести. CDC можно приобрести, но, как и Panzer 58 Mutz, требует э, скилла. Танки очень скилла скиллозависимы, но очень интересно Не каждому подойдет. Сильно бы не рекомендовал данных снайперов. Ну, понятно, что ну, это лорка пока сейчас не канает. М49, я сказал, я бы с удовольствием порекомендовал вам неплохой танк, довольно-таки интересный. Правда, ну, танковать бортом он не может, только лобовой проекции, это, конечно, минус, в отличие от того же Лё, который сейчас неплохо бортами танкует. Но, не знаю, мне понравился. Вот, по поводу FV4202 у меня такие двоякие, двоякие чувства, я его раньше говорится, недолюблива. Сейчас уже более-менее к нему переигрался. Привык. Уже более-менее нравится. Но все-таки альфа, альфа очень низкая. Ну, хотя скорострельный хороший. Очень напоминает мне приму Викторию. Но имбовый, однозначно. Я бы его сильно тоже. Ну, рассмотреть стоит. И по крайней мере из СТ, который можно приобрести, можно рассмотреть. Э, Т343 не рекомендую. Хотя он очень хорош. Особенно прям на голде. Ну Ждем когда будет перебалансировка. Когда премы у нас немножко апнут, и посмотрим, что из него по итогу получится. Но с заделом на будущее, с одной стороны, можно его приобрести, если у него оставят э, такой же альфу. Но добавят пробоя, и не знаю, как его там понерфят, конечно. Но попытать удачу, взять его заранее, можно попробовать. Но думаю, еще три дыну у нас будут. Так что пока торопиться не стоит. Но ну, а эти два танка однозначно я советую приобрести. Интересно, кстати, ваше мнение по тем танкам, которые я озвучил, стоит не стоит их приобрести. И интересно было услышать в комментариях ваше мнение. Но если спуститься ниже СУ-122-44 категорически нет. Это вот фактически ВЗ-120, который на восьмом уровне у Китая находится только более апнутый и достойный. А вот этот танк, ну шлак, шлак, шлак. Вот, этот танк мне лично понравился, я очень удивился, когда начал на нем играть. Неплохой танк, советую. Ну, Е-25, понятно, это нет. АТ-15А, конечно, интересный аппарат. Были такие бои очень интересные, но советовать его однозначно нет. Это такой, ну, как страдальческий, садоматый геймплей. Медленные бронированные танки, никогда не нравились. Ну, Тайп-62 мне, мне понравился. Из того, что лично у меня есть на шестом уровне, я бы... Пуделя нет, этот однозначно тоже нет. Кстати, вот Heavy Tank поинтереснее, чем 131 тигр, Немножко, чуть-чуть отличается, но мне понравился больше. Type 64 однозначно, даже советую не по ну просто покупайте. Кроме РБ отличные руди, ну, только ради собаки, а то коллекционерам. Дикермакс тоже интересный аппарат. Но тоже не советую. Только 2 мне нравится, но я его не рекомендую. Но мне лично понравилось. Вот, если посмотреть, что у нас еще из того, что я еще не успел приобрести на этих уровнях. Очень не рекомендуют су 100 Y некоторые люди. Но я лично нет. Сомнения, сомнения по поводу этого аппарата. Все-таки сарайность, сарайность. Вот, что еще у нас тут есть? И 6 мне никогда не нравился. Никогда не нравился, но посмотрим, что из него по итоговую вылепят. КВ-122, ну, тоже бы не рекомендовал. Ничего такого в нем абсолютно нету. Вот этот танк стоит приобрести. Я уже говорю, Т-485М. Что еще у нас там было такого... Панзер-88 нет, неиграбельно, ВК неиграбельно, Панзер-М10, соответственно, тоже есть более интересные танки, чем эти. Скорпион стоит задуматься как альтернативу Е-25, вот такой же незаметный, но тоже маленькая альфа, ну на любителя, на любителя. Для каких-то ЛБЗ прямо очень хорошо зайдет, но в остальном, в остальном для фарма не лучше выбрать, тем более седьмого уровня. Из французов, я бы все рекомендовал, но скилл, скилл, требует скилла. АТ-15, ну я уже говорил, а, а, ну это понятно, вообще не играбельный аппарат, непонятно, зачем вообще его ввели в игру. Шкода, ну нет, нет, не тот аппарат, который стоит брать на шестом уровне. ВЗ 112 ну что-то вроде, как вас сказать, товарища 6, для меня они фактически одинаковые танки. Тоже не, не рекомендую сейчас. 59 ТП там сдать однозначно. Если у вас есть, меняйте по трейдину, по трейдину не пожалеете. И ста 2 соответственно, тоже отдавайте по трейдину и избавляйтесь от этого. Вот, здесь однозначно брать, если вам нравится режим. И СТРВ М42-57 я бы тоже не оставился в ангаре. Не тот танк, который стоит у себя брать. Ну и пока на этом все. Всех танков, которые и если я свое мнение высказал, интересно услышать, еще раз повторяюсь, вашу точку зрения. Ну на этом я прощаюсь, подписывайтесь, еще раз подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.